Друзья, давайте договоримся. Мне очень нужны ваши подписки. Мне очень нужны ваши лайки и ваши возможности репостов моих видео в своих соцсетях. Я хочу, чтобы этот канал увидела много людей. Сейчас подпалим мангал и будем сушить сухари. Привет, кулинары! Хотел давно приготовить цезарь для чайников. Почему именно такое название? Потому методу готовки, который я вам сейчас покажу, сможет приготовить абсолютно любой человек. Даже, мне кажется, тот, который не умеет элементарно жарить яичницу. Этот вариант классно готовить на природе. Вот когда наступит весна, поднимется зеленая трава, газоны. Вот вы можете сесть и прямо на газоне его приготовить. Угли разожглись. Температура отличная. Сейчас сделаем сухари. Ну как, условные сухари. Поджарим немножко хлеба. Сколько нам его нужно? Ну, думаю, три кусочка. Что там, нам много сухарей в салате надо? Я думаю, хватит. Режем толсто. Откуда волна? Корабль не проходил. С температурой все ок. По ингредиентам. Что нам нужно? Сухари, мясо, перепелиные яйца, листья салата, помидоры черри и сыр пармезан. И, конечно же, соус «Цезарь». Ну и, конечно же... Денис горит. Горит? Да. Где? Что горит? Ну, чуть-чуть горит, ничего страшного. Что горит, то... О, вот там было слишком жарко. Видите? Зазевался. Рыбки съедят. Там просто большая температура была. Немного не угадали. Вот, когда температура нормальная, сухарик жарится прекрасно, не горит. Горит. Чуть-чуть <смех> убрать температуру. В сторонку. Чтобы уж наверняка. И вот таким образом пожарить сухарики. Друзья, яйца лучше чистить заранее дома. Потому что на природе чистить их как-то не очень удобно. Ну, мы для этого и снимаем. Чтобы показать вам. Как лучше все это делать, правильно? Сухарь получился отличный. Все, теперь жарим перзолу. Можно немного подсолить. Может быть такое, что вы не найдете в своем городе готовую перзолу. Но есть решение. Дим, дай корочок. Сейчас я вам покажу, как можно быстро мясо отделить от кости. Для этого вам понадобится очень-очень острый нож. А точнее, вот такая его часть. Хребет нам не нужен, мы его сразу удалим. Смотрите, делаем надрезы по кости. Раз и два. Нащупываем кость и режем мясо над ней. Задача добраться до кости. Все, до кости добрались, дальше уже проще. Видите, она вот буквально начинает отделяться. Трежем этот хрящик. Он нам тоже не нужен. Все, дальше легче. Такими надрезами отделяем мясо от костей. Тут остались немножко хрящиков. Можно прощупать и их удалить. Давайте вот этот кусочек тоже пожарим. Ну, собственно, мы уже все подготовили, почистили, порезали, помыли все, что надо. И теперь можно собирать салат. Видите, как производитель ленится порезать поменьше. Можно порвать, это не проблема. Добавим сухариков, вот прям ломаем. очень прикольно будет разрежем яйца пополам подрежем помидорки черри тоже пополам перзола уже готова режем кусочками. Кстати Дим, я наконец-то доделал сайт, его осталось только заполнить и на нем будут продаваться в том числе вот такие прекрасные досточки. Это моя личная доска, и я ее очень люблю. Это все надо перемешать. Вот таким образом. Теперь осталось добавить соус Цезарь. Но как же его приготовить на природе, спросите вы? Даже нет, блендера нет, анчоусов, там горчица, майонез. Зачем с этим всем возиться? Можно купить готовый. Мне тут посоветовали соус одной торговой марки, говорят, он очень вкусный. Вот сейчас я его и попробую. И последний штрих – сыр пармезан. Ну вот, готово. Ну что, Дим, будешь пробовать? Конечно. Попробуем соус, твой хваленый. Не мой хваленый, мне посоветовали. Соус хороший. Дорогой. Не майонезный вот этот. Ну дешевле, чем э, делать его дома. Теперь перзола. перезала огонь, вкус дымка. Наверное, это очень удачное сочетание не с, не с обычным филе а куриным. На природе да. вкус дымка. Дома вкус дымка будет не очень, сразу предупреждаю. Атмосфера просто дома немного не для дыма, скажем так. Но в целом, да, можно и так. Вообще очень достойно. Ну Прям... тогда и дай. Соус действительно очень прикольный. Подписывайтесь на канал. Будем делать вкусные ролики. А вот курица, вот, вот казалось бы, окорочок, его, если окорочок привычный, <с <с целый пожарить, и пожарить чисто мясо, отличается вкус. Вот вообще, вот будешь кушать, это не окорочок. Мне кажется, даже если какому-то прохожему просто дать угостить его, он, он никогда не догадается, что это окорочок. Даже те, кто не, принципиально не любит окорочка.